Решение для бизнеса, ребят, очень важный момент, тоже немножко сегодня уже об этом проговорила. Технологии для бизнеса, которые мы даем. Ребят, я в свое время, работая с программами лояльности для сети фитнес-центров, сэкономила им ежемесячные траты в 400 тысяч рублей. У них было заложено в расходы 400 тысяч рублей на смс уведомления. Сегодня смс-ки уже никто не открывает, я практически все их удаляю не читая пуш-уведомления — это то, что прилетает на экран телефона. И, предположим, я уже тоже люблю такой пример приводить, я рано встаю, хожу на прогулку, и если мне прилетает сообщение от любимой кофейни, что «Татьяна, ваш кофе уже сварен», или, предположим, «Татьяна, вы наш любимый клиент, мы для вас сварили кофе», я, конечно, отреагирую, ребят, понимаете? И такие пуш-уведомления, которые утепляют взаимоотношения бизнеса и клиента, наша компания предоставляет. И это самое малое, что я могу вам сегодня об этом рассказать. Потому что сервис, который решает боли бизнеса, меня часто спрашивают, а ты как предприниматель поставила бы свой бизнес? Ребят, конечно, конечно. Я когда начала заниматься ТСП, я всегда спрашивала, Ваши рекламные затраты. На что вы тратите? На пакеты, на радиорекламу, на листовки, еще на что-то. Ребят, прошлый век. Это не поддерживает. Даже вот смотрите, репутация заведения, когда это в приложении в банковском финтехе, да, не банковский как это, финтех. Это у нас у нас тут и банк, и э, ритейлы, и э, заведения в городе. Нас как не назови, не ошибешься. Мы очень крутые. Вот. И э, представляете, насколько для бизнеса имиджевая история попасть в такое приложение, как наше. Вау, на мой взгляд, это прям вообще огонь. Выгоды для бизнеса. Привлечем, удержим покупателей, повысим лояльности, повысим средний чек, откроем доступ к теплой аудитории, э, подготовим подробную статистику. Ребят, это про те амбарные книги да? или про историю э, про мытье рук. По туалету считать новых клиентов. Вот вам, пожалуйста, решение для бизнеса. Уникальная технология. Мы, ТСП, клиенты, мы, ТСП. Вот вот эти как раз такие вещи, они на презентации обязательно будут подробнее раскрываться для новичков. Сейчас я вижу, что у нас в основном одни партнеры, поэтому, ребят, мы еще сегодня готовились, и я волнуюсь, я буду заканчивать. Приходите на брифинги, Павел более подробно рассказывает об этих технологиях. Мы внедрим, сократим какую-то из частей, скорее всего, вступительную, и внедрим раскрытие как раз-таки с эмоциональной точки зрения, для чего эта уникальная технология нужна бизнесам как людям. Да, вот почему предприниматель? Вот в моем случае у меня был опыт постановки 17 бизнеса на платформу, сейчас я снова возобновила эту деятельность и буду с вами делиться, как это все происходит. Вот. Это на самом деле очень здорово утепляет, когда ты понимаешь, что ты человеку, бизнесу, ЛПР, ты ТСП даешь сервис. Ты не, не пытаешься прежде с него что-то получить, а ты даешь. Даже та самая цифровка, которую мы предоставляем, да. Ребят, банк 300 рублей за клиента готов платить, ни один сервис такого не предлагает. И все сервисы берут деньги, безусловно, причем они берут еще и с абонентской платой, у нас никаких абонентских платежей, у нас единая оплата, и у нас очень много, что уже есть внутри сервиса, которое сегодня очень нужно бизнесу, очень нужно. Так, ну вот так вот выглядят довольные покупатели, пользователи нашего сервиса, которые получают кэшбэк. Вот тут представлены разницы между клиентом и лицензиатом. Мы с вами буквально в скором времени столкнемся с тем, что еще больше интересных, серьезных людей придет в бизнес. Почему я так считаю? Потому что очень мало внимания обращают люди на, на бизнес, когда говоришь бизнес без вложений. А если вы начинаете с того, что бизнес без вложений, что ничего не надо, будьте готовы к тому, что люди вам просто не поверят. У нас в природе не так много чего-то такого, что можно без каких-либо затрат реализовать. А лицензиат — это тот человек, который может либо накопить, либо, ну, в нашем случае сейчас, 1 числа, скорее всего, это будет, будут другие условия купить. вот. И в связи с тем, что мы заняли очень классное призовое, ну, в смысле, первое призовое место на венчурном фонде, есть идея, поступают в нашей компании предложения упаковать во франшизу наше предложение, чтобы приходили более серьезные игроки с рынка, я вам скажу, что, ребят, когда придут серьезные люди, которые будут становиться лицензиатами и пойдут работать к бизнесам, бизнесы будут ставиться сотнями в месяц, понимаете? Поэтому сейчас, опять же, воспримите за плюс пустой рынок. Он, конечно, уже не пустой, но и не полный. Но если вы будете смотреть с точки зрения, что это плюс, ребят, у вас есть все шансы реализоваться в этом бизнесе. Присоединяйся, проходи по ссылке того человека, который тебя пригласил на презентацию, пройди упрощенную идентификацию, соверши свою первую покупку в любом магазине и приходи завтра, и мы тебе расскажем более подробно, там на брифинг.